Ну что, доброе утро! Здорово, Жень! Вчера я все-таки нашел Евгения. В общем, вот такое вот кипрское утро. Идем просто погулять. Немножко вышли. Сейчас будем отель менять. Нам надо надо каждый день нам что-то новое. Надо менять, смотреть, где лучше, где... Чтобы мнение не стоит формировать, в одном отеле не засиживаться. Евгений вчера прилетел откуда? Из Екатеринбурга ты летел? Из Екатеринбурга через Москву. Через Москву. Да. А что, сколько билет стоит, если не секрет? И она пополам, если там, смотрите, 14,5, то билет от Екатеринбурга до Варнаки уже. И от Екатеринбурга, а от Москвы, если бы ты брал? Ну, минус, условно, два с половиной. Ну, то есть, где-то, короче, за двенашку можно из Москвы прилететь в Ларнаку. По поводу, смотрите, провиза нужна россиянам. Жень ее сам сделал, эту провизу. Никакие бабки никому не платил. потом дни он делается за три часа. Да, потому что агентство берут еще за это, ребят, полторы или тысячу двести. Женька за 300 рублей вам сделает, если вам надо будет, если вам будет лень заполнить. Хотя, почему вчера блуждал? Потому что Женька арендовала отель... Выяснилось, что там нет номеров свободы, а Жене переселили. А он мне скинул адрес этот, и этот тоже скинул. Но я в первую очередь сюда пошел. И какой-то женщина чуть не попала вчера вечером. Идем обратно в тот отель, где вчера не было номеров. Сейчас нас туда посели, где мы должны жить. Вот это наш ребята, отель. Просто лакшери, супер. Самый лакшери выбрали, правильно? Надеюсь. Правильно. Надеюсь, посмотрим. В общем, ребята, как мы выяснили, заселение будет только через 20 минут. Они сказали в 10, а сейчас говорят в 10-20. ничего страшного. <смех> знак Кор кайки, все. Короче, у меня не держится, ребят. Я пытаюсь со своего стадикам вам плавную картинку заснять. Вот так это происходит. Плавная очень, да? Правда? Картинка прекрасная. Плавная, правда? Мы идем не спеша. Но... Сейчас чик, и он почему-то выключается. Сейчас посмотрим. Пока не выключается. Слушай, может он научился? В общем, пляжная зона, Женя говорит, где-то туда дальше. Народа совсем, ребят, немного. Движение какое-то у них странное, левостороннее. Вот видите, машины все едут с нарушением правил, рули тоже не с правильной стороны. Пойдем, вот мы сейчас туда спустимся, воду хотя бы потрогаем. Мой, мой, мой стедикам, ребята, может быть, кто себе такой покупал? G5, видите, он называется. Непонятно, каким образом все это дело регулируется, как это работает. Пока у меня ничего не вышло, вы сами могли, в принципе, наблюдать. А мы пойдем трогать воду, щупать. Обзор на воду вы еще такого не видели. Слушай, ну что нормально, нормально вообще. А вот смотри, он, он, он, краб, видишь? Крабит, Поймаешь его? Ну да, нормально. Да, вода? Да. Все, что вот пойдем искать пляж? Это причем утра? Там, да? Отлично, да. спасибо. Тут поближе. В общем, какой-то пенсионерский похоже пляж здесь в основном бабушки, дедушки. Но, в принципе, меня это не смущает. Я найду общий язык. Будьте здоровы, девушка. Сейчас в прямом эфире помрет здесь еще. Это, конечно, нехорошо. Ну что, как вода? Там теплее. Теплее? Пойдем, что, в деревья заселяться? Короче, ребят, что касается билета. Билет у меня вышел на Кипр просто золотой. Я один раз заплатил, по-моему, долларов 600. Второй раз я заплатил долларов 500. Третий раз я заплатил долларов 600, наверное. И еще я 200 заплатил, чтобы долететь из Германии, Франкфурта, до Ларнаки. Тем временем, когда я опубликовал пост в, телегра... в Инстаграме, Авиаселс написал в сообщениях о том, что мы не являемся мошенниками. Сообщите нам свою дату бронирования, имейл, мы всю эту информацию проверим. Авиаселс сказал, что, к сожалению, Kiwi.com сейчас очень сильно перегружен. Кто бы сомневался, правда? Вы в Google просто, ребят, забейте, kiwi.com отзывы и почитайте отзывы. Просто первый попавшийся отзыв, вы увидите, как его там трехэтажным матом просто кроют. Ладно, я... Это мне нисколько не испортит настроение, и мое отношение, и мой настрой к моему отпуску. Все это фигня. А что там увидели? Ух ты, круто. Я так, ребята, я сейчас я в Майами видел много. Ладно, это нисколько у меня настроения побольше. Самое главное, ребята, это те эмоции, которые я получил. Ну, когда бы я еще такие эмоции получил, правда? Вот так вот едешь, летишь, получится и не получится, давай через ту страну, давай там, здесь пересадка, здесь пустят, не пустят, там что-то схитрил, там прошел, там высадил, там не дошел. Класс, интересно, интересно, это вообще никаких, ни за какие деньги такие эмоции не купишь. Если вам не сложно, перейдите, я вам уже говорил, еще раз свой пост скину, там я указал Kiwi, там я указал Avia, Sales, Avia Sales. Я уверен, что начали какие-то движения, написали мне о том, что мы попробуем разобраться, только исключительно потому, что вы, мои подписчики в Instagram, об этом писали, им сообщали. Поэтому они начали движение. Если этого не будет, если вы не поможете мне, если вы их не поторопите, не напишите им что-то, вряд ли они будут проявлять какую-то активность. Пытаемся найти обменник валют, потому что здесь везде евро, ребята, а я доллары взял. А доллары нигде не принимают. Как в Турции, так они не хотят что-то делать неохотно. Потому что в Турции, как вы помните, я платил долларами, а они просто на своей валюте давали сдачу. Здесь такая тема не проходит, не хотят. А вот Western Union, может, здесь поменяем? Пойдем посмотрим, что там за курс вообще. Uh -huh. Thank you. Mm -hmm. Все, поменял. Там просто мужик сидит, говорит, а, здорово, что типа? Я говорю, поменять хочу, да, конечно. Все, достал из какого-то сундука деньги и все. Вот и весь обман... обмен, ни чеков, вообще ничего. Итак, ребята, вы находитесь на какой площади, я не знаю, что это за площадь, город Ларнака. Вы знаете, сейчас мы познакомились с такой большой компанией дружной которая нам сообщила, что самый такой тусовочный, продвинутый э, и прогрессивный город, как они выразились, находится где-то неподалеку, в районе 30 километров отсюда. И называется он Айанапа. Да, я о нем, конечно, слышал, но мы не думали, что так скоро мы туда попадем. Поэтому мы прямо завтра решим, каким образом мы поедем в Айянапа. Но нам точно совершенно нужно туда попасть, потому что там какой тусовочный город, дискотеки, бары, рестораны, в общем-то зачем как раз мы сюда и приехали ребят, ну что, доброе утро всем! новый день! сегодня мы... у меня вот такая есть Панама, как вы видите, мощная мы сегодня в нашем отеле узнали, что оказывается Айонапа это один из, точнее третий в мире такой по, по, по тусовочности город, поняли, да, то есть, типа, самый такой тусовый, один из самых тусовых, не знаю, правда, нет, сейчас мы посмотрим, он говорит нам, мужичок там сказал из отеля, что, конечно, ковид сделал свое дело, но, тем не менее, блин, автобус проехали, а я не разбираюсь, Женька шарит в автобусах, я не шарю, а я пока его жду он пошел в магазин, что-то побегать, человек купили какой-то крем, а я ей сказал, она, видимо, женщина непонятная, я говорю, дайте нам, чтобы мы красавчиками были. Она говорит, ну, красавчиками, И, ладно, какой-то крем нам продала, мы намазались еще сильнее, короче, обгорели все. Не знаю, может, это считается красавчики, не знаю. Может быть, красавчиков ничего не испортит, она это имела в виду. Непонятно, что она имела в виду, ну, короче, ждем автобус. Ну и что, мы сейчас что делаем? Мы сейчас ждем, ребята, нам женщина, Фемида, кстати, зовут, богиня правосудия. Она сказал, что ей нужно в России, ребят, в России нет Фемида. Короче, нам надо что, мы сейчас ждем такси, она нам помогла такси вызвать. Выгодит, б... зря у меня вчера сим-карту купили, сама продала, теперь уже зря. Зря крем купили. Зря, Зря. крем купили, да, да против разговора. Он, значит, нас таксист, да? или нет? Короче, сейчас подъедет он, но нас, знаете, куда завезет? Куда-то, где продают сим-карты уже на, на длительный период времени, там, на месяц, на два, на три, с каким-то там планом. Ты сразу оплатил там, я не знаю, условно, 100 евро и им пользуешься. Это будет дешевле, потому что 20 евро каждый день, но никак. А мне вас надо э -э баловать, вам надо в инстаграмчик выкладывать истории, посты красивые, ну, правильно, сами понимаете, даже. Жень? Сейчас она ему объяснит, куда нам надо, и мы поедем. Спасибо. Созвонимся. Ребят, таксисты купить симку, сейчас узнаем, ребят, чем почем. Короче, купил симку, вроде бы все работает. Я не знаю, заставили мне маску, надо Какие-то они там такие культурные, невижные, какие-то грубые. В общем, ну ладно. Первый инцидент, да? Первый, да, такой прецедент, я бы сказал. В общем, я купил симку, ребята. стоит она 15 баксов, симка 2 бакса, 15 баксов стоит 10 гигабайт интернет, мы за 20 купили 3 гигабайта, сейчас купил 10, я говорю, а как я могу продлить, давай я сразу куплю 20 гигабайт или 30, давай сразу заплачу, нет, ты не можешь сразу, я это должен делать постепенно. Сколько? 15 гигабайт. She said around 5, 6, maybe 7 7, Before... but I take you there, and then from there we come here Wow, maybe 10? No way No? Короче, ребят, этот тип нам сказал, говорит, за такси давайте 15 баксов 15 евро, я говорю, а что 15 евро? Ты нам говорил 5, 7, 10 Ну, типа вот так Ну, окей, хорошо, 15, 15, давай, чек Сейчас другой мужик подходит, говорит Чё, да, и она поехали, он нам за 45 прогнал, это за 25, я говорю, за 15 поеду и он спрашивает людей, кто еще поедет, за 15 хочет нас повезти, он уже собрал народ чё, погнали? погнали, что? тем более, смотри, мы с кайфом поедем, ну, видал, какой у нас автобус? нормально нормально, Тачанка, да? а ты вчера только о ней говорил, да, что ты в Казахстане где такое? да, нормально, место тут, можно и поспать Короче, ребят, тема такая, у них тут везде вот такие вот, лимузины, поняли? Короче, смотрите, какая тема, мы сейчас пока ехали на том лимузине, познакомились ага. с двумя девчонками, они, кажется, в нашем отеле живут, много нам интересного нового рассказали, какие, какие отели там, не работают My в этой... Ривервью? Ривервью, да. Ты знаешь, где? Да, я знаю. Я могу дать вам exact адрес. А, я знаю. А, ты знаешь? Фарвей. Фарвей? Это не фарвей, 2 метров. 4 You see 2.7 минут. 8 минут. Re 8 минут. 8 минут. 8 минут. 8 минут. 8 минут. 6 минут. Проблема. Проблема. Eight. Okay, eight, euro eight. Eight euro. What you said? Six. Okay, I'll because I understand Missy Road. Okay, no problem. You can park right here. Oh, like no. No? Problem for me. Uh, no for you. Ah. Problem, my ah. You before pay euro. You I can know? talk to, you, to your boss yeah, if you want. Before you pay eight euro. Я не знаю, ты говоришь 6 евро. Да, потому что не Понимаешь? Короче, ребята. Ну, Турции уже, да? Турция, блин, Турция попахивает. Это печально, ребят, Это печально. Мне не хочется мне настроение, настроение и впечатление об этой стране портить из за каких-то таксистов, правильно? Не то, что я им не могу ответить, я их тоже могу послать. И на русском, и на английском могу, и на кипрском научусь, я думаю, сегодня точно, да. По крайней мере, нас кто-то пошлет, я запомню и буду в ответ это говорить. Короче, ребят, мы приехали к нашему отелю. Отель довольно неплохой, как я понимаю. Судя по рейтингу, это вообще крутой. Причем мы взяли двухэтажный номер, потому что там были номера, которые с одной кровати большой. Но нам нужно две кровати, поэтому это взяли какой-то люкс, какой-то шмукс. Там супер самый крутой номер. Судя по фоткам, они все крутые. Но это какой-то вот прям вот супер. Ну, не знаю. Пойдем Но на ресепшн. пока что понимаем. Оно в центре находится. Да. Рядом с пляжем. В самом центре. И движуха вечерняя. Да, есть движуха вечерняя. Нам все ее обещают. Посмотрим вместе с вами. Ну и пойдем на ресепшн. Кинем сумку хотя бы. Заселение вроде бы как в три. Ну, может быть, и сейчас разрешат. Посмотрим. Вот такой номер а у нас, причем, этот номер, по-моему, даже на шестерых, что ли, человек. Вот, смотрите, своя кухонька. Здесь пару человек могут подремать. Идем дальше. Какая лестница. Упс, упс, упс. И вот, пожалуйста, второй этаж. О, две кровати разделили. То, что нужно. Смотрите. То есть, внизу пати устраиваем, гулянки. Пьянки не устраиваем. Запоминаем пьянки. Вот у нас такой э, rules. пьяных никаких, ребят, нет. Дальше здесь такая история, в принципе, жить можно, я думаю, что, ребят, как считаете, можно ли прожить в таких условиях? Да? же Жень, считаешь, нормально? Чуть-чуть вот совсем потерпеть и можно прожить. Чуть-чуть, да, чуть-чуть, согласен. Видишь, оп-оп-оп, пуговая лесенка, и все нормально, смотри, вот парчик, все, заказываем еду. А она прям, ребята, реально поживее выглядит, мы вам еще пляж не показывали, мы там уже были. Там вообще движуха конкретная Смотрите, видите, как много вот таких лимузинов, шестидверных автомобилей А мы движемся в сторону морюшка морышка буквально сколько? Километр? Полтора, да? 1 ,5, 1 ,5, 1 ,5. Миля, миля? Миля мне показала Миля, значит полтора километра, да Не знаю, ребята, с чем связано, но, по-моему, здесь вода реально прохладнее, чем в Ларнаке В Ларнаке казалось намного теплее Шляпа, как вам моя, нормальная. Короче, я прям подготовленный. Намазался кремом, чтобы не обгореть первый же день. Потому что я чувствую, я тут надолго. Здесь прям кайфовенько. Короче, ребят, как мы поняли, у них здесь, ну, по крайней мере, в Айянапе, не знаю, как в Ларнаке, есть такса конкретная, вот на такси 8 евро по городу, все, куда бы ты ни поехал короче, ребят, мы сторговались на 1 евро, и поэтому сейчас не за 8, а за 7 поедем покажем вам потрясающий просто пляж Нью Модел! короче, ребятки, это у нас не Сибич пляж, обязательно для посещения в Аянапе. просто обязательно Так, ребятки, я забрался на самую гору, на самую вершину просто. Смотрите, какая здесь красота. Как меняется цвет воды от темно-темно-синего до такого бирюзового. Совсем-совсем светлого. Видите? Зеленоватый. Кайф. Ребята, смотрите, а таксистов толпа. Все, к ним подходишь, говоришь, мне надо куда-то ехать. Они берут из очереди, достают человека, который едет. Вот-вот такие у них, ребята, машины. Видите, какие красивые. Новый день наступил. Сегодня У нас он такой расслабленный день. А вчера, к сожалению, я вам не смог много чего заснять. Мы планировали сесть в один бар, посмотреть, посидеть и пойти дальше. Но как-то мы там задержались. В итоге до закрытия просидели, там встретили моего подписчика Александра. Привет, Александр. Этих классных мест здесь очень много. Тем более мы вживем. В таком районе, где а, вот эта самая центральная улица, она совсем рядом, в пешей доступности идти не приходится. Еще один подписчик писал, что он случайно меня увидел где-то на пляже и хотел бы со мной встретиться. Тоже встретимся. Ну, короче, все нормально. Сегодня буду исправляться, ребят, что-то вам записывать. Ночной Кипр, ночной жизнь. Женька отдыхает, а я что-то не хочу отдыхать, поэтому я подхожу гуляю просто так. Сейчас пойду победу Женьке что-нибудь принесу покушать. И... Вечер уже пойдем гулять. Вот уже кто-то ее даже разбил. Вот они опять стоят, ребята, три. И причем они они вот сейчас не зарабатывают, у них сейчас отдых такой, знаете, перекур. Но ночью мы шли, просто каждый пинал, бил, избивал. Я даже ногой, ребят, бил вчера. Я думал, выбью больше всех, не получилось. Ну, в общем. Здесь же преступность на низком уровне. При... Да! На Кипре интересно да. как отрываться. Идешь в автомат. Да. 2 евро еще и вставляешь, себе. да, еще и за бабки. Ты получается сам весь свою злость. Да, оставляем. вон там опять они будут, эти автоматы. То есть тут их автоматов очень много, ребят. Вот бизнес на Кипре какой. Хотите открыть? Автоматы покупаем, ставим аккумулятор рядом, чтобы он там цифрки показывал для пьяных людей, и все, нормально. Короче, ребята, блин, сегодня были в таком клубе, но что-то как-то... Как, как, вот скажут, да ты не бываешь вообще там, что ты нам несешь? Короче, мне просто было как-то неприлично, непривычно, вроде с ребятами познакомились, я тут камеру достаю, здрасте, начинаю что-то снимать. Все отдыхают, гуляют, танцуют, и я этот шпион какой-то снимаю. Короче, я не снимал вам ничего, извините. Можете мне не верить. Можете думать, что я нигде не был. Ну ладно, время сейчас уже 2 часа ночи. Погода. Но нам сегодня надо накатывать километраж, потому что мы днем мало гуляли, а мы в день, ребята, 20 километров. 20 километров – это у нас вот такой лимит. Жень, пойдем сюда вдоль. Куда ты пошел? В храм? Храм там, не храм, не знаю, Женьку приспичило срочно помолиться. Так, идем дальше, идем дальше. Сегодня еще раз со своими подписчиками, кстати, встречались. Уже теперь и Сашка, привет, теперь Игорь, привет, Лена, привет, всем привет. Со всеми встречались, сидели в барчике, общались. Половина ребят завтра улетает, с половиной ребят мы завтра встретимся еще. Короче, так, ребят, мне это нравится. Знаете, дает свои плоды моя деятельность российская. Ребята, ну что, всем доброе утро. Вчера мы поздно вроде легли, часа в три, наверное, ходили, гуляли. Сегодня я почему-то рано проснулся, не знаю, вообще не спится, вообще не хочется на Кипре спать. Должно быть, наверное, наоборот, я должен высыпаться, правда? Но ну, не знаю, не хочется. И ладно, Женька пока спит, я думаю, что делать, пойду на море. Смотрите, полиция у чувачка что-то проверяет. Кстати, вы знаете, ребят, я... Сегодня, вот мне как раз не спалось, я уже часов 6, шести, наверное, не сплю. Я просто сидел в интернете, про Кипр прочитал, про разные города, и э, многие сайты писали о том, что полиция на Кипре, она очень бдительна, она прям вся следит за порядком, и здесь совершается минимальное количество таких тяжелых преступлений, потому что... потому что потому, как сказал Путин, да, то есть он реально входит в какую-то там пятерку, топ безопасных стран мира. Вот так и делают дела, ребята. Говорят, что штраф 300 евро все-таки для местных, вроде как, для туристов вроде бы ничего не предусмотрено, что они могут сделать. И один парень из Украины сказал, что он здесь уже много раз бывал, и, допустим, три года назад, он говорит, мы бы так просто не шли по улице. Здесь просто толкучка, даже вот по этой улице, по всем, по всем примыкающим к ней, к основным улицам, просто толкучки, толпа людей, все веселятся, гуляют, выпивают. Короче, просто, говорит, был кайф. Пандемия внесла свои коррективы, но в принципе меня это нисколько не смущает, да, меня это нисколько не расстраивает. Винанс, конечно, чисто везде, ребят, убрано, никакого мусора, ни вечером вчера мы не видели, ни днем сейчас, вот утром я рано, может быть, уже убрали, но ну, прям вообще кайф. Ребят, смотрите, какая вода с утра, не знаю, видно вам или нет, просто чистейшая. Он мужички здесь дают в аренду. Свои катера, яхточки устраивают экскурсии. Цены вроде бы совсем приемлемые, ребят, за 20 евро можно кататься. Они сказали вчера 5 часов, плюс еще тебе и кормить там даже будут. И какие-то места классно останавливают, и маски дают, и ласты дают, и ты просто, просто где-то там кайфуешь. Утро еще, а уже все прибрано, уже, видите, тракторишки проехали, все почистили, песочек обновили. Вода, наверное, леденющая, но вон это нисколько не смущает вполне себе отдыхающих. Да, ребята, для меня она очень холодная, конечно. Но я позагораю. И, в принципе, на этом достаточно. Я пойду все-таки занырну, ребят. Это я так рад вот за бабушек, дедушек, бабушки с внучками, что они не куда-то в Геленджик едут, где их обманут, кинут, в дерга продадут что-то, а просто выезжают из своей стороны. куда-нибудь хотя бы, ребята, неважно куда, хотя бы куда-нибудь. У меня вчера Игорь, подписчик, сегодня, мы что-нибудь с ним запишем, мы вчера гуляли, в кафе сидели, говорит, Женя, вот я, говорит, паспорт получил, там, 7 лет назад, у меня скоро заканчивается. Но ты же, говорит, в видео говоришь, что надо путешествовать. Ребята, путешествуйте. Но я у тебя послушаю и прилетел. Мне это прям как бальзам на Кто-то меня послушал и прилетел. Вот, ребятки, пожалуйста, посмотрите цены на зонтики, гамаки. Короче, 2,5 евро. 2,5 евро за весь день заплатил. И кайфуешь. Так, ну, ребятки, ну загорался. Зашел, сейчас купил здесь магазин такой Бекерри. Несу на завтрак Женьки какой я замечательный друг, а? сам себя не похвалишь, никто не похвалит когда я работаю, я думаю, блин, хочу отдыхать, все, я сейчас пойду целый месяц я просто буду отдыхать, кайфовать, тусить, я не знаю, спать, гулять, купаться а вот когда сейчас уже прошло, еще сколько прошло, еще 3-4 дня прошло и мне уже что-то хочется другого, уже надоело, знаете а еще у меня друзья только через неделю прилетят, а потом еще только через 10 дней прилетят то есть надо еще с ними, со всеми побыть, встретиться, но он Кипр не такой большой остров, поэтому что дальше буду делать, не понимаю, но я думаю, еще какую-то страну посетить, может быть. Иду сейчас, ребятки, захожу я в инстаграмчик, и все вижу? Сообщение от моего подписчика. Женя, добрый вечер, с приездом тебя. Мои номера, номер телефона пишут. Звони, пиши, встречу покажу, расскажу. Надо будет, приеду, заберу. Живу в пафосе, звони, пиши в любое время. Блин, так приятно, ребят, спасибо вам большое. Видите, ребята, ни в каком вообще краю света нашего земного шара мне не дают скучать мои подписчики. Ну, ребятки, смотрите, какой у нас мощный завтрак. Короче, два сена, таких купил. Красота, красота. Так, сейчас, ребят, посмотрим, сколько у нас здесь будет комиссия, если мы снимаем бабосики. Ну, короче, нормально он так бабки берет, нормально. Ладно, деваться некуда, че, чуточек сняли. Мы уже вот собрались, будем искать и поедем в Ларнаку встречать друзей к выходным ближе. Вот получили. Блин, люди, ребят, конечно, здесь молодцы вообще. Своих не бросают. Женька сейчас пошел, увидел какую-то барышню с Анекс Тур, что ли, да, какой-то есть такая организация. И вот он уже с ней общается, минут, наверное, 15 реально стоит, общается. Я сумку охраняю. Ага, вроде идет. Там какая-то уже вторая барышня присоединилась. И ему что-то там бесяет, не знаю. Ну что там? Я, я а что они так долго тебе объясняли? Могли ну, сайт найти, это. То есть она сама начала искать? Сотрудник Annex, да. Я точно не знаю, спросили у местных номер, они не знают. Но стоять, автобус у нас, остановка там не доходят до Хартропу. Ну ты понял, где, да? Да. Ну то есть она прям нормально тебе да, подсказывала? Да, да, там ждите и обязательно, там вывеска будет. И обязательно автобус, найдете. Короче, автобусы доходились. Чувак подъезжает в Сочинский 20, 20 евро, доллар на А такси, он сказал 7,5, не знаю, правда мне, якобы 7,5 и с кайфом еще, смотрите, там еще один ряд короче, блин, сколько мы ехали? 20 минут, они фигачат 150 км в час и даже он, мужик взрослый, лет 60 и он говорит, а вы куда? мы говорим, в Ларнаку, вы что, улетаете? мы говорим, нет он говорит, вы что, вот, угораете? вы что, зачем туда едете? Ну зачем вы туда едете? деревня, ребята Просто деревня. Зачем? Зачем? Что здесь делать? Здесь нечего делать. Понимаете? Нечего делать. Вот мы вечером покажем, что здесь нечего делать.